Студенты из Инсбургского университета приезжают в КФУ уже не первый раз. Здесь они в течение двух недель проходят практику, проводят исследования по фундаментальным явлениям физики, уделяя особое внимание оптике. Приезжают они по инициативе профессора Грима, который уже 25 лет посещает Казань с научными исследованиями. Но последние четыре года приглашал особо лучших студентов Инсбургского университета для обмена опытом. Отметим, что профессор впервые попробовал дать интервью на русском языке. У нас нет... Такая практика, у нас другие практики, у меня есть э, другие идеи, как заниматься здесь, этим наповедованием. Э, это у меня стимулировало очень много идей, э, и я даже писал новые инструкции. И э, это полезно для нас и для вас, это хороший пример для э, обмена в области образования. Для того, чтобы работать с уникальным оборудованием, студенты не поленились проделать путь из Европы в Россию, ведь, по их словам, подобного оборудования они не имеют. Кстати, гости не только ни разу не были в Казани, но и впервые посетили Россию. Я узнал много нового про оптику, ведь эта область не так развита у нас в университете. А еще город очень красивый, я отлично провожу здесь время. Надеюсь, я вернусь сюда еще раз. В этом году гостей стало больше двенадцать человек. Получили возможность практиковаться в современных лабораториях Казанского университета. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.